Всем здорово, дамы и господа! С вами все так же я, Улья. И сегодня мы займемся строительством карт на время в такой игре, как Secret Neighbor. А именно, мы построим карту за одну минуту, за 5 минут, ну и за 10 минут. Свое мнение по поводу данных карт можете написать в комментариях. Приятного вам просмотра. Итак, соответственно, первая карта за одну минуту. Поехали. Итак, будем строить что-то по типу... Очень маленькой, но карты на время. То есть, кто первый схватит карточку, тот и победил, считайте. Ставим, соответственно, финиш. Делаем превью. И ставим свет. Все. Карта готова. И вы можете сказать, что карта достаточно маленькая. Ну, здесь я с вами, пожалуйста, соглашусь. Карта действительно небольшая. Но все же, одна минута. Ну и, соответственно, идем дальше. Итак, пять минут. Здесь я уже сделаю что-то типа паркур-карты, но не тяжелый. Кстати, все карты я буду проходить сам, поэтому все возможно пройти, все можно уже загружать, с в Steam. Итак, сейчас мы будем использовать как ну, вещи, на которые будут прыгать сундук, потому что это одна из самых простых вещей. Теперь мы будем достраивать всю башенку вверх и ставить, соответственно, сундуки, на которых будут прыгать главные игроки. Здесь не хватает света, поэтому разместим пару ламп. Знаю, что секрет на это очень сильно ругается, очень часто вылетает из-за большого количества ламп. Будет всего их пара. Делаем заборик, чтобы было что-то типа декорации. И нам нужно будет еще сделать, кстати, финиш. Добавляем кнопку для соседа, ну, чтобы все было видно, кто прибежал первым и так далее. Добавляем одного игрока, здесь я немного ошибся, здесь сделал привишечку. Переделали немного, и теперь можем, соответственно, добавлять ружья, чтобы повеселиться. Когда поднимаешься наверх, может быть тех, кто ползает снизу. Ну и опять же, красота. Это лампочки. пару манекенов, ну и время фактически закончено. Все. Начинаем проходить данную карту. 5, 4, 3, 2, 1, погнали. Так, забираемся наверх. Ну и в целом, все карты проходимы, то есть не было мест, где можно ошибиться. И карта за 10 минут. Здесь я уже постарался на славу. Здесь будет очень много различных испытаний для нашего игрока. А, например, я планирую сделать здесь а, дверь-обманку. Вот первое помещение, это будет как раз-таки дверь-обманка. А, кстати, в этом я пойму то, что они просвечиваются. Но, к сожалению, не смогу понять это в самом моде. Итак, строим спам игроков. Хочется добавить фонарик, но я их почему-то не нахожу. Кстати, где находится фонарик, можете написать сами. Итак, первую уже сделали. Дальше нужно сделать что-то по типу, ну не лабиринта, а запутанных комнат. Ставим кучу дверей, стены и так далее. Ну вообще здесь просто можно пройти прямо и немножко повернуть. Дальше нужно заняться паркуром, потому что паркур это вещь такая интересная. Строим достаточно большую комнату. Интересный переходик по типу дырки в стене. И нужно добавить пару освещений, опять же. Кстати, с которым будет замелисовать игрок, который будет проходить паркур. Добавляем также сундуки, как в прошлый раз. Ну и прыжки по лампе. Сам паркур достаточно легкий. Но если не учитывать одну вещь, сейчас мы добавим сюда оружие. И люди, которые прибегут за вами, будут вам всячески мешать. Соответственно, это гораздо усложняет ваше прохождение данного паркура. Итак... Строим второй этаж. Здесь будет опять что-то типа лабиринта, но немного другого типа. Здесь у нас будет уже просто стены. Соответственно, мы ставим обычные проходы, запутанные немного. Немного переравним карту, чтобы это выглядело более запутанно. Ну и, соответственно, в конце мы добавим с вами вот эту комнату, куда нужно будет попасть. Но вроде бы не все так и просто, потому что сейчас мы поставим двери с ключ-карты. И ключ-карту спрячем с непосредственно в лабиринте. Например, пускай она будет где-то здесь, в противоположном конце. Это достаточно интересно. Сейчас мы, мне кажется, лучше прикрасить это все, чтобы это выглядело более страшно. И вы скажете, а в чем же сложность данного прохождения? Ну, во-первых, абсолютно все прохождение, которое вы сейчас видите, будет проходить в темноте. А это гораздо усложняет все прохождение в принципе. Сейчас мы покрасим абсолютно все доски здесь. И это выглядит достаточно неплохо. Делаем плюшечку И у нас фактически не остается времени. Давайте проходить. Так, загружаемся. Ну, как я говорил, у нас нет фонарика. 5, 4, 3, 2, 1, погнали. Бежим. Ну вот здесь, кстати, видно, что просвечивается. Лучше делать какому с ключ-карты. По-моему, там не будет видно. Итак, так я знаю, где здесь все находится. Просто спокойненько пробегаем. Паркур, который все так же проходим. Я бы не сказал, что он тяжелый, он достаточно легкий, но просто ради галочки он есть. Вот здесь вот темная комната, которая достаточно темная. и ключ карты найти на тебе будет тяжело. Очень много слова темные. Да? Согласен. Но в целом, карты мы с вами прошли. Вот такой вот получился видеоролик. Если он вам понравился, напишите об этом в комментариях. Я сделаю вторую часть. Всем удачи!